Еду, еду, еду, газу даю, и как смотри, когда она носом падает, ты газу даешь, а когда она вот так, Андрей, когда она вот так, то наоборот тормоз нажимаешь, понял? Ну давай пробуй, давай разгоняйся, разгоняйся, давай, давай, давай, давай, давай, о, красиво, ты заснял? Да. Поближе мог бы сделать, чтобы его видно было и машину. Во! Во! Давай-давай-давай! Тренируйся вот так! Назад! Развернись! Дальше отъедь! Это близко! Дальше-дальше-дальше! Вон с угла! Вот отсюда! Езжай сразу! Давай! Давай! давай. Занесло! Во! Красиво! Во! Уже шарит! Можешь в другую сторону попрыгать! Вот там! Блин, трава отцепилась. Не, это близко, назад отъезжай, это не годится. Дальше, дальше, дальше, дальше, дальше, вот так. Давай, разгоняйся. Во! Чуть-чуть тормоз надо было, или газ просто отпустить. Давай дальше. Если там будет стоять, Повезло. Андрей. О, я... Дай попробуй перевернуть. Да, Чуть-чуть. А отсечка не Перегрелся? Заблокировался отсечка. <свят> Это меня не пугает. Ну я переверну, я пойду.